видео были взяты с этого канала всем привет дорогие друзья вы на канале практика айти и это уже второй выпуск рубрики мини-видео всем приятного просмотра земельные участки будут сканировать росреестр применит 3d технологии росреестр собирается использовать лазерное 3d сканирование для проведения кадастровых работ для съемки местности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что трехмерное лазерное сканирование поможет делать снимки местности с высочайшей точностью. Для чего делается? сделает комплексные кадастровые работы качественными и снизит трудозатраты. То есть, определенные услуги Росреестра будут выполняться более оперативно и без присутствия рабочих. С большой вероятностью инновация станет применяться при создании картографической основы для государственного реестра недвижимости. Как это работает? С помощью лазерного сканирования объекта можно получить 3D-модель окружающего пространства. Приборы создают облако точек в количестве от нескольких тысяч до нескольких миллионов с пространственными координатами, что позволяет выдать объемное изображение. Точность до миллиметра. Работает такая система по типу радара. Излучается лазерный луч, который, достигнув объекта, возвращается. При этом фиксируются данные расстоянии. Технология применяется для геодезических задач, архитектурных обмеров и может быть полезной и при комплексных кадастровых услугах. Продуктивность метода увеличивает продуктивность выполнения работ в три раза. Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, отметил, что уже в этом году возможности лазерного 3D-сканирования протестируют в одном из регионов страны. Какому именно, пока неизвестно. Сопровизация внедряется повсюду. Ранее в сентябре Михаил Мишутин, председатель правительства РФ, встретился с молодыми учеными в Краснодарском крае. Политик обсудил с научными сотрудниками современные методы аэрофотосъемки. И Шустин подчеркнул, что это экономичные и прогрессивные способы, которые можно использовать для кадастровой оценки, учета недвижимости и создания моделей городов. Глава правительства пообещал обратиться к руководству Росреестра с просьбой уделить внимание разработкам систем трехмерного лазерного сканирования. В своем сообщении чиновник упомянул важность новых технологий для массовой оценки, служащих сегодня для налогообложения зданий. Важно, сайт ведомства переехал на новый домен росрестр.gov.ru. Это сделано для создания надежной и безопасной информационной телекоммуникационной базы обеспечения высокой скорости работы портала. В последнее время все чаще появилось сайты-двойники с мошенническими схемами. А каждое третье заявление в Росреестре подается в электронном виде. Пацанчики, свежая инфа. Вот эту музыку, да-да-да, вот эту, которую вы прям сейчас слышите. Ее написал мой друг. У него есть канал на YouTube, на нем 300 подписчиков. Пожалуйста, подпишитесь на него, ссылочка, как всегда, будет в описании. Он очень классный человек, посмотрите серьезные его видосики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока.